На кадрах украинская сторона охотно согласилась. В процессе представители Москвы и Киева переговаривались, о чем не слышно. Улыбались. Сколько продлятся переговоры, неизвестно. Прошлое в понедельник около пяти часов с перерывами. Главное требование Киева — прекращение огня, перемирие и создание гуманитарных коридоров. Еще, как сказал глава украинского МИДа, делегация будет настаивать на территориальной целостности страны, а также на возвращении к позициям до начала спецоперации. Дмитрий Кулеба сообщил, Киев готов к переговорам, а к ультиматумам нет. Требования России минимальны, сказал Сергей Лавров. Москва готова обсуждать с Киевом вопрос гарантий безопасности. Мы готовы к переговорам. И когда президент Зеленский попросил о переговорах, президент Путин тут же согласился, направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. Потом они все-таки сказали, нет, мы приедем. Потом приехали не в тот день, когда договаривались, а через сутки. И мы их ждали, там, и ждали, переговоры состоялись. Наша позиция переговорная есть у украинских коллег. Они нам обещали вот привести на этот тур переговоров свою переговорную позицию. Мы э, готовы разговаривать, но э, продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если э, мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать. Мединский отметил, блоки предложений России состоят из трех частей. Военно-технической, гуманитарно-международной и политической. Организовать оба раунда переговоров было непросто. Периодически от российской и украинской сторон поступала разная информация. Даже вчера, когда представители Москвы уже приехали в Беловежскую пущу, в Киеве сказали, переговоры будут, но в другом месте. В Кремле считают, Украина специально затягивает процесс. Киев на это заявление не отреагировал. На фоне новых переговоров российская валюта укрепилась. В начале встречи доллар стоил 106 рублей, а евро – 118. О ходе переговорного процесса и спецоперации на Украине в целом поговорим с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, приветствую вас. Мы видели, как переговорщики от Москвы и Киева сегодня друг другу улыбались. Дает ли это какую-то надежду на успех переговоров? Как вы считаете? Ну, знаете, интересно читать по знакам. Тогда уж мы могли посмотреть не только на мимику, но и на способ одежды. То есть Образ переговорщиков со стороны Украины они к сожалению этот образ к сожалению полностью соответствует э, ребятам, что называется из террористического подполья, и это говорит тогда о многом. Вот. Я думаю, что украинская сторона приехала именно затягивать переговорный процесс потому что, и имитировать его, потому что явно не намерена идти ни на какие уступки российской стороне, но команде Владимира Зеленского необходимо отчитаться о том, что он руку дружбы протянул, но ну не дружба, а сотрудничество в российской стороне, и пару рейтинговых пунктов добавил к своей политической позиции. Думаю, что на самом деле, э, вот ребята, судя по тому, как они представлены, судя по тому, как они себя ведут и как комментируют в соцсетях ход переговоров, делают это охотно, обильно, снабжая все, дело, все это дело селфи. Э, они рассматривают это как легкую прогулку, не особенно обременительную для них, но полезную для их начальника Владимира Зеленского. И тем не менее, член делегации от Украины Михаил Подоляк говорил, одна из главных целей этого раунда создание гуманитарных коридоров и прекращение огня. Минобороны России ранее тоже заявляла о режиме тишины для эвакуации гражданских. Как вы думаете, когда этот режим тишины может быть введен, когда могут начать работать гуманитарные коридоры? Начнут ли они работать? Михаилу подалеку должно быть абсолютно достоверно известно, что гуманитарные коридоры, режим тишины, уже введены со стороны Минобороны Российской Федерации и уже действуют с нашей стороны. Но вот подчиняются ли Михаилу подалеку и Владимиру Зеленскому эм, ВСУ, те, которые э, препятствуют выходу жителей из э, этих самых по этим самым. Гуманитарным коридором и при, э, подчиняются ли ему те нацистские батальоны, которые, собственно, удерживают жителей в качестве заложников. Мне кажется, это какое-то лицемерие, очень циничное. Алексей Алексеевич, вот читая в социальных сетях, жители Донбасса пишут, что им просто не на чем добраться до этих гуманитарных коридоров, к всех, кто мог, уже уехал. Если не будет организована, как вам кажется, целенаправленная эвакуация людей на автобусах, будет ли иметь действие этот режим тишины? Вот сегодня, к сожалению, был обстрелян автобус с школьниками, погиб водитель и пять школьников, пять детей. Обстрелян националистами? И мне кажется, что как раз Зеленского надо бы озаботиться тем, чтобы, наладив контроль над э, своими подопечными в блокированных городах, э, гарантировать с их стороны э, отсутствие подобного рода инцидентов. Вот об этом необходимо говорить с э, переговорщиками. Алексей Алексеевич, пришла срочная информация. Зеленский о переговорах с Россией. Есть вопросы, которые могут быть компромиссными, но это не касается вопроса потери Украины части территорий. Что вы думаете после того, как были признаны Москвой ДНР и ЛНР? Имеет ли это право на жизнь? Ну, к сожалению, признание обратной силы не имеет, хотя я допускаю, что в будущем Украина, как суверенная и э, освобожденная от нацизма Государство, ну, демилитаризованное и денацифицированное. Оно вполне может интегрировать в себя Донбасс на тех условиях, которые или в Минске прописаны, или, если договорятся по-хорошему, по-доброму, на новых условиях. Да, это возможно, но уже вряд ли вместе с Зеленским. Ну вот президент Зеленский в очередной раз озвучил сейчас свое желание вести переговоры с Владимиром Путиным, заявил, что прямой диалог с президентом России важен, чтобы остановить войну. Насколько он возможен? Как вы считаете, и дадут ли сейчас такие переговоры результат по вашему мнению? Ну вот, что называется опять 25, потому что Зеленскому, судя по всему, сам факт встречи с Путиным, ну, опять же, несколько пунктов в рейтинге, он, и, возможно, даже хамское поведение, это действительно интересно. Владимиру Путину, который находится в очень сильной позиции, и Министерство обороны Российской Федерации достаточно успешно продвигается, реализуя специальную военную операцию, этот разговор не интересен. Если переговорщики, делегированные Зеленским, не могут даже внятно сформулировать более-менее компромиссные требования, то о чем говорить президентам? На данном этапе это просто нецелесообразно. И тем не менее стороны ездят на переговоры, и Мединский ждет переговорщиков. Путин, Макрону и Лавров ранее говорили о том, что договоренности должны обязательно включать в себя пункт об уничтожении вооружения, которое угрожает Москве. Пойдет ли Киев на это, как вам кажется? Ну, если э, Киев уже продал это вооружение налево, тогда вполне вероятно пойдет, потому что ему нечего будет предъявить. Извините за мой сарказм, потому что, как правило, именно это и происходит с вооружением, которое передается на баланс ВСУ. Его просто продают третьим странам. В этом смысле можно да, поговорить, конечно. Но хотелось бы увидеть акты уничтожения этого вооружения, а не договоры или там, акты передачи этого вооружения куда-то в Африку либо на Ближний Восток. И вот на этом фоне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляет, если Путин готов вывести войска из Украины, США готовы вести переговоры. Каким, по-вашему, будет ответ Москвы? Виктория Нуланд выдает желаемое за действительное. Она совершенно, видимо, не в теме и достаточно так с гражданских позиций рассчитывает на то, что, введя санкции, США уже Россию победили. То есть она фактически говорит о капитуляции России. Это, это нет, это не соответствует реалиям. И я думаю, что здесь можно просто улыбнуться Виктория Нуланд доброй улыбкой, ну и продолжить то, что мы делаем. Да, Минобороны России объявляет режим тишины, мы с вами уже говорили, при этом люди в соцсетях говорят, что все-таки они не могут никуда уехать. Каким же образом решить этот вопрос? Есть ли способы, по вашему мнению? Решить вопрос э, с чем? С миграцией? Решить Простите вопрос с эвакуацией мирного населения. А, эвакуация, ну, да, эвакуация мирного населения. Сейчас, на самом деле, значительная часть э, достаточно агрессивного, так называемое мирное населения, где встречаются очень себе даже настоящие боевики, мигрируют в самые разные страны Европейского Союза. Это Польша, это Румыния, в Молдавии, пока еще не европейская страна, подала заявку, тоже сейчас достаточная концентрация весьма агрессивного украинского, перемещенных, украинских перемещенных лиц. Все это, на самом деле, последствия той политики, которая вел Европейский Союз в отношении Украины, поощряя ее к агрессивным действиям в адрес России и ЛДНР. На самом деле это не совсем наша забота, потому что сейчас эти лица находятся на территории Европейского Союза. И Европейский Союз должен с ними разбираться и будет разбираться. Что касается тех лиц, которые намерены остаться на Украине, но сейчас перемещены, да, для этого российская, российские вооруженные силы используют все свои усилия миротворческой миссии, для того, чтобы обеспечить их всем необходимым и в дальнейшем обеспечить возвращение, беспрепятственное возвращение по месту проживания. Алексей Алексеевич, вот сейчас Владимир Зеленский на пресс-конференции обратился к Владимиру Путину. Президент Украины сказал, что готов к переговорам. По его словам, есть вопросы, которые могут быть компромиссными, но это не касается вопроса потери части территории. Давайте послушаем. У нас объединена сегодня нация, и в этом страх.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 И не захватываем чужие земли. Алексей Алексеевич, вот такое заявление, как бы вы его прокомментировали? А, ну, заявление достаточно нетривиальное, я бы даже сказал экзотическое. Я вынужден констатировать, что президент Украины Владимир Зеленский очень устал, если вы понимаете, о чем я. Плюс в такой форме вести диалог ни в коем случае нельзя, потому что господин Зеленский, извините меня, валяет дурака или дурочку, как в его случае. Я думаю, что господину Зеленскому необходимо взять себя в руки, побриться и э, адекватно оценивать реальность, которая вокруг него формируется. Но эта реальность, к сожалению, формируется уже несколько враждебным, ненейтральным по отношению к нему образом. Господину Зеленскому необходимо, еще раз повторяю, взять себя в руки. Иначе он с его страной случится беда. Каковы шансы, что это произойдет в ближайшее время, по вашему мнению? А, я боюсь, что нет. Есть информация о том, что господин Зеленский хочет уехать из территории Украины, но этого не позволяют сделать его на западные кураторы, потому что тогда будет понятно, что война проиграна. Алексей Алексеевич, ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо вам за ваше мнение. Алексей Мухин был с нами на связи, генеральный директор Центра политической информации. Российская военная устраивает режим тишины для эвакуации людей с Украины через гуманитарные коридоры, сообщает Минобороны. Нужно максимально быстро вывести людей в безопасные районы. Условия для этой работы уже созданы, заявили в российском ведомстве. Обеспечить в кратчайшие сроки создания гуманитарных коридоров для вывода через них. Безопасные районы всем гражданам, которые изъявили на это желание. Российской стороной при этом уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры. В Белгородской области на пунктах пропуска Нехатеевка и Суджа уже сегодня с 6 утра в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находятся 130 комфортабельных автобусов. На пунктах пропуска оборудованы места для временного размещения, отдыха, горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. Эвакуированные в дальнейшем будут перевезены в город Белгород с последующей доставкой на родину воздушным транспортом, в том числе самолетами военно-транспортной авиации. Теперь несколько слов о ходе решения текущих задач. Всего на текущий момент из зон проведения специальной военной операции эвакуированы более 142 с половиной тысяч человек, в том числе 39 661 ребенок, в том числе за сутки 5 тысяч. 486 человек, из них 917 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 15 246 автомобилей, в том числе 738 за сутки. В субъектах Российской Федерации штатно продолжает функционировать более 7 тысяч пунктов временного размещения, в готовности работать индивидуально с каждым пребывающим из соседнего государства. Минобороны России опубликовала кадры из Киевской области с продвижением российских подразделений в рамках спецоперации. В наземных колоннах следует бронетехника, тяжелые машины, грузовики. С воздуха их передвижение прикрывают вертолеты. На кадрах видны разрушенные блокпосты, брошенные орудия. Народная милиция ЛНР опубликовала кадры соединения с подразделениями российских военных в Новоайдаре. Народные милиции в населенном пункте Новоайдар соединились с передовыми частями вооруженных сил Российской Федерации, которые наступали на данный населенный пункт севера, Мы в свою очередь вели движение с юга со стороны населенного пункта Счастье. Теперь совместные координированные действия помогут подразделениям народной милиции освободить территорию Луганской Народной Республики, а вооруженных силам России выполнить специальную операцию, которую они проводят на Украине. 30 тонн гуманитарной помощи доставлено в приграничной поселке Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны России. Люди получили хлеб, крупы, и консервы, а также мотивированную воду. За гумано́м помощью выстроились очереди. Отмечается, что о помощи продуктами попросили сами жители. Все посылки были собраны в Белгородской области, продукты в Харьков привозят из других частей Украины. Вы откуда? Днепра. Спасибо Днепру. Помощь поступает и из-за рубежа. Мэр Харькова поручил развести гуманитарную помощь по всем районам города. Там организована выдача продуктов. Также власти обещают организовать пункты выдачи медикаментов. За последние сутки Харьков подвергся мощным ракетным обстрелам. По данным городских властей погибли не менее 20 человек. Среди них наблюдатели ОБСЕ. Несколько десятков получили ранения. Многие здания в городе серьезно повреждены. Первая колонна с гуманитарным грузом въезжает в Милитополь. Вот эти кадры. Ранее жители Мелитополя опубликовали видео в соцсетях с улиц города. Город, как заявили в Минобороны, полностью под контролем российских военных. Местные говорят, ситуация постепенно стабилизируется. Людей на улицах стало больше, возобновилась торговля. К продуктовым палаткам выстроились очереди. Как сообщает за кадром автор видео, еще недавно магазины были захвачены мародерами. ЕС согласовал введение в действие директивы о предоставлении защиты всем беженцам с Украины. Об этом заявил глава МВД Франции. Не менее миллиона человек покинули территорию Украины. Такие данные приводит ООН. В России эвакуированы более 140 тысяч, сообщили в Минобороны. Чуть меньше трети из них дети. На всех пунктах пропуска российско-украинской границы развернуты пункты временного размещения. Людям выдают горячую еду и организуют условия отдыха, а затем переправляют в другие регионы. Бегут из Украины также в Польшу, Чехию. Молдавию, волонтеров в соцсетях просят украинцев не диктовать свои условия. И очень прошу проявлять к нам, к гражданам Республики Молдова, уважение. Так как мы с распростертыми объятиями принимаем каждого беженца в нашей маленькой стране с очень большим сердцем. Расскажу один случай, который произошел у нас в городе. Беженец из Украины приехал в гостиницу, зашел в ресторан пообедать, поужинать и набросился на официантку, почему она отвечает ему на русском почему она отвечает ему на русском да потому что она молдаванка мы прервемся на короткую рекламу, продолжим через пару минут не переключайтесь вдруг решил дом Чудесные подарки весны. Любовь, нежность и ароматы. В магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош». На РБК главной новости мы продолжаем обсуждать спецоперацию на Украине. Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза России. Открывая встречу, президент заявил, российские солдаты и офицеры в Донбассе действуют как герои. Вот полное выступление главы государства. Уважаемые товарищи,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 Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков. 25 февраля в районе чуглинки Командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и 5 танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджи Магомедову, звание героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал. Гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными, и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нормагомеда Гаджи Магомедова, Уроженцы Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего сильного многонационального народа России. Вместе с тем никогда не откажусь я от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболвания нацистской националистической пропаганды, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников-нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе из Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым счетом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные и фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов вместе действуют именно таким образом с самыми крайними бандитами. И вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы. Они еще и взяли в заложников иностранных граждан. В том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор. В том числе 576 человек в городе Сумы. Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранение. Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонных столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан, была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать. Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те в свою очередь должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически, люди просто бросают под огонь. Еще хуже. Неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республиках Донбасса, Северодонецке, Лисичанске, других жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, Ушки танки загоняют, на крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов. Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины. Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семей военнослужащих погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособие. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться Ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей. Все военнослужащие, раненые при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Сейчас в Беларуси подход к прессе участников переговоров между Россией и Киевом. Давайте послушаем. Ну, Да, вертикально. Вертикально сделаем, это а уйдет хорошо. Темно, ужасно, конечно. Да? Да, ребята, это будет очень мало. Давайте можно, поехать, да? Готовы? Отмашку даете, а я делаю. Мы пишем. Да, да. Пишем, пишем. Да, пишите. Только что завершился второй тур, второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении. Там драматическая ситуация с с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальный коммюникет, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки. Официально могу сказать следующее. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться собственно сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы, каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры. Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов перемирия, наверное, в самое ближайшее время. Это был представитель Украины на переговорах в Беларуси. Подоляк, он заявил, что, к сожалению, стороны не получили результатов, на которые рассчитывали. При этом будет организован гуманитарный коридор и, возможно, будет временное прекращение огня на период эвакуации там, где она проводится. И Киев, и Москва договорились продолжать переговоры. Третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки, сказал Подоляк. Продолжаем. Наценка не более 5%. Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусели» ограничили надбавку к максимальной закупочной цене на молочную продукцию, сахар, овощи, борщевого набора, а также на хлеб и хлебобулочные изделия. Как сообщили в антимонопольной службе, на этих товарах появятся специальные ценники. Перечень, говорят ритейлеры, будет обновляться ежемесячно. Ранее аналогичные обязательства взяли на себя ОК, Магнит, Шан и Атак. Импортные продукты из магазинов не исчезнут, уверены эксперты. По их словам, поставки идут в основном из стран, не объявлявших санкции. В зоне наибольшего риска фрукты имя Россия обеспечивает себя на 40%. О том, на что цены вырастут в первую очередь, в ближайшей перспективе поговорим с Мариной Петровой, генеральным директором Петрового 5-консалтинг. Марина Дмитриевна, приветствую вас. Уже с завтрашнего дня ряд ритейлеров, как мы говорили, будут применять 5 наценку на ряд товаров. Насколько это спасет ситуацию, по вашему мнению? Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Безусловно, эту ситуацию спасет, но нужно понимать, что речь идет о базовых продуктах питания, по так называемым борщевом наборе, то есть это картофель, морковь, свекла и базовые молочные продукты. Это затормозит предстоящий рост цен. Безусловно, для наших потребителей, для нас, для всех это очень важно. Марина Дмитриевна, я прошу прощения, сейчас вышел к прессе Мединский в Беларуси. Это представитель российской делегации на переговорах. Давайте послушаем, что он говорит. Настраивается. Напомню, Владимир Мединский, глава российской делегации на переговоры в Беловежской пуще. Сегодня переговоры длились очень мало, в отличие от первого раунда, который длился 5 часов. Вот сейчас мы ожидаем, что заявит Мединский. Напомню, что Подоляк, представитель украинской делегации, говорил о том, что договорились о гуманитарных коридорах. Сейчас, наверное, мы услышим Владимира Мединского. Только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы подробно обсудили. Все три блока вопросов. Это вопрос военный, вопрос международный, гуманитарный. И третий вопрос ⁇ это вопрос будущего политического регулирования конфликта. Позиции абсолютно ясны, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание. Но главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений Поэтому стороны сторону, представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе, гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились. Спасибо. Это было заявление Владимира Мединского, представителя российской страны, на переговорах между Киевом и Москвой. Они проходят в Беловежской пуще. Владимир Мединский призвал всех гражданских лиц, которые могут оказаться в опасной зоне, воспользоваться гуманитарными коридорами в самое ближайшее время. Сейчас будет заявление Слуцкого. Он также представитель Москвы на переговорах. Завершился... Второй очень важный раунд российско-украинских переговоров. Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить механику и в первую очередь военным ведомством. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет, поскольку это человеческие жизни. Ну и, конечно, для реализации договоренностей я... Не буду сегодня их озвучивать. Предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия. Некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуру национальной ратификации. Но это вопрос может быть не столь быстрый и тем не менее. Тянуть с реализацией тех договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или, может быть, даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать.